значит, привет друзья. Вот хочу с вами поделиться ну, опытом своим. Значит, бывает, работаешь с компьютером, а диск засоряется. И потом начинает тормозить компьютер, подглючивать. Значит, вот. Начнем. Значит, открываем. И вот, смотрите, ну этот диск у меня так, локальный, а вот основной. Вот смотрите, значит, забит он больше наполовину. Свободных осталось, вот обратите внимание, 31,3 гигабайта. Значит, что мы делаем? Без всяких там утилит. Так, убираем его. Опять заходим в меню пуск. программы опускаемся вниз и ищем я не помню, или обслуживание или стандартные ну в общем вы потом разберетесь сами значит так ищем очистку диска нет лезем служебные залезли в служебное. И вот оно. Очистка диска Нажимаем. Жмем ОК. И вот. Начинает поиск. Ну, я не знаю. Думаю, надо отключиться, наверное. чтобы вас не грузить лишним. Но время займет, не знаю, это может 5 минут и а может 10 там. Значит, отключаемся пока. На паузу вернемся. Так, значит, у меня это заняло ну, около 4 минут. Значит, что? Вот появляется такое окно. Смотрим. Ну, выставляем везде галочки. Вот здесь. Так. Объем освобождаемого пространства 162 мегабайта. Совсем ничего. Так, что делаем? Не сюда, а жмем очистить системные файлы. Шпок. Ну и ок. Шпок и ок. Так. Сейчас он должен выскочить. Ну, опять, короче, поставлю на паузу, потому что неизвестно, сколько там будет. Ну, чтоб время так процесс занял ну что-то около 7 -8 минут 8 значит что так и осталось 162 мегабайт птички галочки везде стоят Значит, что дальше мы делаем заходим дополнительно нажимаем опускаемся восстановить системы и теневое копирование вот сюда нажимаем очистить вот не помню то ли сюда то ли сюда ну без разницы удалить нажимаем и окей так похоже Еще раз. Uh -huh. Вот он, выскочил. Вы действительно хотите необратимо удалить эти файлы? Да, хочу. Удалить. И все. Процесс пошел. Тун -тун -тун. Ну, здесь недолго, я думаю. Да, вот все. Оп. все процесс закончился. Значит, Далее. Заходим в этот пуск. Компьютер. И смотрим. 48 гигабайт свободных стало. Это получается сколько? Было 41. Не помню. Там видно было. Ну, то есть 7 бегов слетело, освободилось считаю это не очень даже неплохо не считая если потом еще я не чистил ничем если вот этим почистили Йоби йобитом или там херришим доктором а еще вот тоталом короче почищу и покажу сколько короче будет под 53 свободного а то и 54 гигабайта ну вот так короче Пользуйтесь, кому это Понравилось Простой процесс Ну После этого начинает Компьютер летать короче. Ну на этом Пока Всем удачи Всем всем В новом да, Ладно, короче Передумал я. Почищу, короче, сейчас полностью систему. Начнем вот с этого, с Total Security. Покажу вам, что потом получится. Полная проверка. Быть понеслось. Ладно, пока поставлю на паузу. может, 15 чистится. Потом покажу результат. Вот процесс. Видите, как валит. Короче. Полторы минуты уже прошло. Ставлю на паузу. Ну вот. 26 ошибок нашел. Проблемы. Системные аномалии. Тут пункт один Так, так, так. Что нужно отключить. Вот мусор еще один 4 гигабайта ну, исправить понеслась короче перезагрузить позже ладно пока отключу. или на паузу поставлю. Ну, тут ничего тут ничего интересного раз Пропускаем, это пропускаем и завершить. Все. Шпок. Открываем компьютер. 48. Ну, перезагрузить надо. Как было, так и осталось. Далее. Занимаем. Чувство. Так. Дальний. Даже ходим. 20. но они у меня все как бы стоят лицензионные партии, короче, закатал. каталог. Так, ага. Такая неплохая тоже эта тоже чистит вот это а, вот пусть больших файлов это Тоже мусор, короче, всякий. Видосики еще, видосики, короче. Ну, видосики так очищем. Да, попадают, не знаю, вот этот бизнес. видео. Вот это раз. Выставляем галочки и удаляем. Оп. Два файла. Обычно один. Еще раз, Вот этот нафиг. 49 стало свободно. Я говорю, где-то 50 по 53. Так, его почистим. да. Шок. Корзину. В общем, вот такие пироги. Ну, еще, блин, я еще потом почищу. Где-то будет под 55 свободного места. Ну, на этом, короче, Пока. Пользуйтесь, кому понравилось. Ставьте эти северных собак.